Международный конкурс красоты Мисс Глобал с 2013 года объединяет на своих площадках представителей из более 70 стран мира. Алина Гараева, студентка Казанского федерального университета, в этом году вошла в число участников состязания. Мисс Глобал 2022 принял конкурсанток на Бали. Здесь на протяжении июня участницы посещали мастер-классы, принимали участие в благотворительных акциях и рекламных фотосъемках. Я завела очень много друзей, особенно запоминающимся в конкурсе был для меня сестринский круг, который проводился каждый день, где участницы конкурса делились своими историями из жизни. Это невероятно мотивировало и очень сблизило нас с участницами конкурса. Мы учились танцевать балийский традиционный танец. Это немного такой необычный, там больше движение пальцами. Также у нас был мастер-класс от мисс Селены Натальи Глебовой, она нам давала советы, как правильно держаться на сцене, быть уверенной в себе и разные техники в разговорной речи. Алина признается, времени на переживания не было. В момент подготовки к поездке девушка досрочно сдавала экзамены и усиленно занималась английским, чтобы минимизировать языковой барьер с другими участницами и организаторами конкурса. По правде говоря, меня поразила культура, их необычный танец. Там чувствуется особая энергетика и атмосфера магическая. И у них особенная музыка на самом деле очень необычная. По итогам конкурса Алина вошла в топ-25 участников «Мисс Глобал-2022». Помимо этого, девушка забрала с собой статуэтку за победу в номинации «Мисс Фотогеничность». Останавливаться на этом Алина не планирует. Уже этой осенью она полетит в Африку, чтобы принять участие в конкурсе «Мисс Планет». Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы. Универньюз.